Я уже ранее записывал видео, где полностью описал весь, весь процесс э, пресейла на бирже Bybit. Здесь очень интересная э, тема, что здесь можно вот не только подписаться за э, нативные токены бит э, данной биржи, но и можно еще также э, поиграть в лотерею. То есть здесь 100 до, э, до USDT вы холдите, э, держите э, 5 дней и после этого вы, э, при, э, производится э, лотерея. И вот сегодня я в эту лотерею наконец-то выиграл. Несколько раз мне не везло. Последний раз жалко, что не повезло, потому что последний раз 15 иксов дали на пресейле. А сегодня, ну давайте, сумма, конечно, здесь небольшая. Но, тем не менее, около 12 долларов сумма, на которую дали мне токенов. Вот новые токены. И посмотрим, попробуем их увеличить там хотя бы раз 5. Давайте будем рассчитывать на пятикратное увеличение. То есть это вообще нормальная обычно стандартная процедура потому что вот именно все вот эти вот проекты, которые появляются на таких биржах, как Binance Bybit, они уже проверены это уже на 99% скорее всего не скам проекты то есть сами биржи заинтересованы в их продвижении, например, предыдущий там Volken, там токены они были по-моему на трех биржах сразу у них был вот такой пресейл все, теперь давайте заходим значит на биржу Bybit мы вот здесь все здесь нажал кнопочку подписаться вот мне написали что я выиграл а теперь заходим на рынки и запоминаем токен вот его буквы и теперь заходим торговать спотовой торговли он здесь должен появиться в 15.00 должны начаться торги давайте сейчас мы сразу их здесь найдем вводим так вот он уже появился. Цены еще, естественно, нет. Так, мы его сейчас должны. Э, так, добавить ему сейчас. надо. В избранное его добавить сразу. Так, а вот мы добавляем его в избранное. Все, отлично. Все, теперь вот он у нас в избранном. Вот в избранном тут у меня много чего. В избранном набралось. Он, вот, кстати, топины... То, э, Токены Apex, тоже я здесь поучаствовал, но я здесь не в лотереи, я просто их <coughs> получил какое-то количество по подписке забиты за токены. Так И вот видим, что время листинга 13, 13 минут осталось до старта торгов. Теперь давайте смотреть цену, по которой мы хотим ее купить. Вот смотрим цену данных токенов. Я их приобретал за 0,004 4 тысячных 000 доллара. Соответственно, если мы хотим 5-кратного по 0,02 мы должны их продать. Ну, давайте вот сразу готовить лимитку. Итак, вот смотрите. Значит, у меня доступно 3 тысячи этих. Вот я их сейчас. Цена ордера мы ставим, мы посчитали, так, пятикратное увеличение 0,2, количество мы ставим максимально, 100, вот 3000 я буду продавать по этой цене. Так, ну сейчас вот продать, видите, пока скоро, пока еще возможности нет, то есть у вас должна быть заготовленная лимитка по той цене, по которой вы хотите продать, вот я давайте, я не буду жадничать, я сделаю пятикратный x я думаю что этот токен не выстрелит как предыдущий проект который 15 раз на прицеле вошел давайте кстати его посмотрим сейчас вот он давайте посмотрим как он в прошлый раз выстрелил вот он торгуется -то всего несколько дней и смотрите вот в моменте когда был старт торгов он очень здорово выстрелил, да видите вырос в 15 раз Давайте, кстати, посмотрим, где этот проект. Так, он здесь пропал, что ли, уже? Так, так, так, так. Так, предыдущие доходы. Смотрите все проекты. Вот сюда нужно нажать смотреть все проекты. Вот мы видим предыдущий проект. Значит, вот Волкен. И здесь была подписка 0.165. Вот 165 была цена токена. И, соответственно, до 0.025 токена. До 25 центов выросла, Очень хороший был такой старт. И сейчас в моменте даже он, да, вот видите, торгуется по очень хорошим еще ценам. Просто надо учитывать, что вот в текущей ситуации, когда весь крипторынок находится под давлением, и сегодня и биткоины падают, то есть в, этот, в этой ситуации достаточно сложно Но молодым токенам как-то сильно прям выстрелить и типа полететь вверх. Хотя, ну, все возможно, потому что... Потому что все равно, несмотря на то, что рынок падающий, все равно появляются интересные проекты, так же, как и на фондовом рынке появляются интересные компании. То есть нельзя сказать, что если все падает, ничего не может там расти. Нет, конечно, в целом динамика накладывается негативная, но каждый в отдельности токен может выстрелить и неплохо. Все, ждем еще. Соответственно, заходим в наш токен, который мы сейчас будем торговать, и через 10 минут мы продолжаем нашей манипуляции но остается вот сейчас до а, старта торгов меньше двух минут и давайте чтобы нам было интересно мы сейчас изменим тактику мы сейчас поставим а, продать 50 процентов с пятикратным иксом поставим и оставшись сразу будем уже по ходу дело корректировать то есть на 50 процентов выставим лимитку на продажу и остаток а, давайте сделаем и посмотрим чуть позже уже по результатам старт торгов. Все, давайте так будет нам поинтересней а, участвовать. Сумма здесь небольшая у нас получилась, поэтому а, вот первые пресейлы, которые проходили, там а, давали по а, соответственно лотереи на 40 долларов, а потом давали что-то на 20 долларов, а потом на 12 половиной, вот, вот раз а, уже всего 12 долларов дают нам подписку, то есть вообще мизерные. Поэтому. Ну, давайте сейчас поэкспериментируем. Скажем так, отработаем тактику действий на преселе. Давайте, боевая готовность. У нас остается всего 10 секунд. И как только будет, соответственно, 0,0 секунд, мы сразу нажимаем клавишу «Продать». И заявка должна быть одна. Все, поехали. Я нажимаю «Продать». Моя лимитка выставилась или нет? Я не вижу ордеров. Так, «Продать». Все, я продаю. Так, все, и остаток. Так, все 1500 я продаю по цене. Так, 0,3. Так, 0,4. Так, вот, отлично прям выросло. Уже больше иксов. Так, я продаю. Все, мне достаточно. Выполнено и проданы все 3000 ордеров. Теперь давайте смотреть историю ордеров. Значит, первый мы продали а, по цене 0,27. То есть больше это уже получается. А, соответственно, ну, давайте посчитаем. С калькулятор сейчас возьмем и посчитаем точно, чтобы у нас быть. Так, я беру калькулятор. Все, и давайте считать. Ну, давайте сейчас что-то у нас тут дневная, а нужно было не дневную запустить, а. Нужно было запустить минутку. Так, все. Ну, стандартная ситуация. Так, максимальная цена, цена значит, максимальная 0.48 была. Вот, давайте считать. Значит, 0.48. Считаем 0. Так, 0.48. Мы делим, а цена изначально была токена вот столько. И то есть максимально... Отличный результат. От, максимально можно было сделать 12 иксов. Теперь смотрим, сколько я сделал. Да, 12 хорошо. А, но никогда не нужно загадывать. Могла эта свечка моментально упасть вниз. Давайте я считаю, первый, первая продажа 0.0.27. Вы помните, я ставил 0.2, а сработал по 0.0.27. То есть все равно э, вы, э, выскочила больше цена, стала больше, чем я ожидал, больше 5 иксов. Так, 0,027. И мы делим 0,4 было. То есть первым заходом я сделал 6,75 иксов Так, и вторая у меня, значит, была попытка. Когда я видел, что цена подросла, я ее поставил. И вторая цена срабатывания 0,43. 0,043. Делим на 0,5. Цена токена, по которому мне его дали. И получается больше 10 иксов. Почти 11 иксов. То есть, вот средний результат, ну, просто отличный. Ну, соответственно, 12,5 долларов. Умножаем там, получается, 50 на 50. Там 6 и около 8. 80. Я заработал порядка около 80 долларов. Чтобы заработать 80 долларов, мне потребовалось 5 дней держать 100 долларов на счету. И, ну, вот, буквально... Одна минута для того, чтобы все это продать. Итак, поздравляю. Кто вместе со мной поучаствовал в преселе и смог заработать денег, кто не успел, ну вот сейчас еще есть возможность тоже продать. Я не думаю, что прям еще большой там будет рост. Надеюсь, в следующий раз повезет всем. Я в следующий раз тоже обязательно буду участвовать. Каждый пресел вот на байбите, вот все лучше и лучше получается. Очень хорошие они отбирают проекты. Регистрируйтесь по ссылке, по реферальной ссылке на биржу Bybit. Она будет под видео, потому что по этой ссылке получит бонус, получите бонус и вы, и получу бонус я. Поэтому это взаимовыгодное сотрудничество. Все, до встречи в следующих видео. Всем счастливо.